Как сказал один умный человек, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно это можно отнести к субтитрам. Я бы сказал, это можно назвать девизом субтитров. Сегодня в этом видео я расскажу вам о том, для чего нужны субтитры, как их делать или кто их делает, стоит ли вообще ими заморачиваться, какая от них польза. Это канал Секреты Ютубера. И я рад вас приветствовать. Зачем нужны субтитры? Можно назвать как минимум две причины, для чего они могут понадобиться. Первое ⁇ это про удобство и расширение количества аудитории. Субтитры, как это ни странно будет звучать, но позволяют э, более удобно работать нашим зрителям. Есть как минимум три категории людей, которым субтитры э, придутся очень кстати. Первая категория — это люди, которые в тот или иной момент почему-то не могут э, слушать э, Видео, то или иное видео со звуком. Ну, может быть, они сейчас э, где-то на паре сидят, учатся. Э, забыли наушники дома, а в транспорте слушать неудобно, попросту говоря. Или, быть может, это э, люди, которые попросту имеют э, какие-то проблемы со слухом, и они просто-напросто не могут вас слышать. Поэтому для них наличие субтитров очень и очень важное. Важная составляющая данного видео. И, соответственно, эту категорию мы можем привлечь к просмотру нашего канала, расширить тем самым нашу собственную аудиторию. А возможно, есть еще одна категория зрителей, которые раньше не приходили на канал, попросту потому что не понимали, о чем вы говорите, потому что они носители другого языка. YouTube позволяет создать субтитры на других языках. Правда, здесь уже ни о какой автоматизации речи не идет, а здесь все ручками-ручками. Но, тем не менее, к этому мы позже вернемся И если мы создадим субтитры, ну, допустим, на английском языке, для людей, которые а, не понимают нашего с вами родного языка, мы также можем их привлечь в свою аудиторию, расширив тем самым собственный охват. Какая разница, что мы сидим где-нибудь э в в нижнем Гадюкова э, вещаем для людей из этого нижнего Гадюкова на русском языке. Но смотрят нас и в Германии, и во Франции. Ему возможно интересна та тема, которую мы предлагаем, потому что кроме нас ее никто э, не рассмотрел и во всем пространстве интернета просто-напросто нету подобного материала. И вот тут мы предлагаем субтитры на любых доступных языках и тем самым увеличиваем нашу аудиторию а чем больше аудитория соответственно тем больше просмотров тем больше становится наш канал шире толще и тем ближе наша собственно родная монетизация вторая возможность Наиболее значимое для нас, как для авторов, в субтитрах, это то, что они помогают оптимизации нашего контента. Я уже не раз говорил о том, что YouTube всячески анализирует любой текст, который имеется в нашем видео. Будь то описание видео, заголовки видео, теги. Субтитры. субтитры — это тот же самый текст. В них также содержатся ключевые слова, как и в любом другом э, тексте, э, который имеется в нашем э, ролике. То есть, э, анализируя субтитры, которые, по сути, состоят из таких же ключевых слов, мы тем самым способствуем продвижению нашего видео. И причем продвижение видео возможно не только внутри одной страны какой-либо, ну в данном случае, допустим, нашей страны, но и внутри других стран. И причем не только среди русскоязычного населения, но и среди населения, э -э, которые говорят на других языках. Поэтому данной возможностью не стоит пренебрегать. А как только вы... Посмотрите этот урок до конца, вы поймете, что создавать субтитры на самом деле очень несложно. А раз несложно, зачем этим не пользоваться? Попробуйте в следующем своем виде, видео ⁇ Создать субтитры ⁇ и посмотрите, проанализируйте, насколько увеличится э, потенциал э, ваших зрителей, насколько их станет больше. Проанализируйте. Какие страны присоединятся к просмотру э, того или иного вашего ролика? Специально создайте субтитры на нескольких разных языках. И посмотрите, как идет прирост зрителей, как идет прирост просмотров. Если говорить о том, какие бывают виды субтитров, то можно различить субтитры, которые созданы вручную самим пользователем, или субтитры, которые автоматически создает нам YouTube. Давайте сперва рассмотрим тот вариант, если человек автомати... вернее, хочет самостоятельно сделать себе субтитры. Не секрет, что многие пользователи, многие ютуберы имеют готовый сценарий текста, который... Они рассказывают нам с экрана. Если есть готовый текст, то какой смысл заморачиваться и править то, что делает нам YouTube автоматически? Ведь ну, не секрет совершенно, что YouTube по сути слышит так, как хочет слышать. Соответственно, приходится тратить время на исправление всевозможных ошибок, расстановку знаков препинания, пробелов, там, э, больших букв и так далее, так далее, чтобы текст был читабельный. Поэтому проще не заморачиваться, а прям взять готовый текст со сценария и вставить. Ведь сценарий, по сути дела, это и есть те самые субтитры. По сути, ничего нового тут не появляется. Все, что диктор нам озвучивает, это и есть субтитры, тот текст, который мы будем а, видеть под экраном. В автоматическом варианте здесь все намного а, по-другому выглядит. А, алгоритмы YouTube пытаются самостоятельно транскрибировать а, аудиодорожку с нашего видеоклипа э, в текст. Соответственно, здесь и появляются всевозможные косяки. А, ведь программа не человек, и она не может всегда правильно э, распознать, что мы говорим. И не у всех дикция одинаковая. Не все четко и грамотно произносят звуки, буквы, слова и так далее. И, естественно, никакой алгоритм еще не додумался до того, чтобы правильно расставлять знаки препинания, так как это требует наш русский язык, ну или какой-либо другой язык. Вот, наверное, самое интересное, ради чего вообще задумался весь этот цирбор с субтитрами. Итак, давайте рассмотрим, как в автоматическом режиме создать субтитры в программе Adobe Premiere Pro 2023. В принципе, возможность подобной манипуляции появилась еще в 2022 версии в обновлении, в февральском обновлении 20, 22 .2. Что же тут, собственно говоря, необходимо делать? Для примера я взял готовый свой видеоролик. Предыдущий видеоурок, вот ссылочка сейчас появится на экране, кто не видел его, посмотрите. Это урок про создание глав для YouTube посредством маркеров DaVinci Resolve. Итак, мы имеем готовый видеоматериал с аудиодорожкой. Соответственно, закидываем его на таймлайн в Adobe Premiere. Далее, если у вас нет вот этого вот окна, то заходим в Windows, меню Windows и нажимаем ä, меню Текст. Uh, у нас есть uh, во вкладке Caption uh, три такой, такие кнопочки. Uh, нас интересует первая, Transcribe uh, Sequence. Нажимаем ее и видим вот такую вот... Uh, Окошечко, такое окошечко, значит, здесь э, э, окно создания транскрипции. То есть э, это окно отвечает за настройки транскрибации аудиодорожки. То есть транскрибация это превращение из э, аудио в текст. Так, здесь название э, материала нашего общее время э, language язык выбираем Русский язык. Выбираем русский язык. Э -э нажимаем э Transcribe. Здесь вот у нас, э в принципе, можно выбрать аудиодорожку. Э -э это единственная звуковая дорожка, которая вот у нас имеется. Ее будем распознавать. И нажимаем а, Transcribe. Так, пошел а, прошел процесс автотранскрибации. Так, здесь говорится 6 минут длительность. Вот, 5 минут. Вроде пока полет нормальный. И вот тут вот появляется самое интересное. Здесь программа предлагает нам сейчас э, скачать языковой пакет. То есть, э, говорит, что 4 минуты будет ожидать. Ну, давайте посмотрим какое-то время. Хотя у меня есть э, некоторые предчувствие насчет всего этого что, может быть, что-то и не получится. Посмотрим. Но, скорее всего, и не получится. Так почему же не работает автоматическое распознавание текста, вернее, э, не работает автоматическая транскрибация? Давайте рассмотрим этот момент сейчас поподробнее. Но пока дождемся окончания процесса, возможно, что-то да и получится, но возможно и не получится. Тут есть два варианта. Ну что ж, самые мои худшие опасения, насколько я вижу, подтвердились. У нас ничего не скачивается. Почему, почему это происходит? Сейчас я вам все подробно расскажу. Почему э, не срабатывает автоматическая транскрибация текста? Вернее, почему не скачивается языковой пакет на нашем так необходимом русском языке? Что это означает? Это означает, что язык будет скачиваться э, из облака, э, из сети. Но если у вас Adobe Premiere, достался вам по наследству из сундука капитана Джека Воробья. Вот тут и происходит тот самый облом. Дело в том, что ничего не получится. Необходимо или же создать аккаунт в Adobe но тогда ваша программа станет реальной на 7 дней, хотя скачиваться все будет и работать будет ровно 7 дней, то потом будет одному Богу известно. Как тут поступить? если вообще выход из всего этого? Да, есть. Я для вас уже немножечко постарался. Вы можете перейти на мой аккаунт Boosty. Ссылка на пост будет в описании под видео. Скачивайте. Здесь получается 10 архивов. Все их скачиваете, распаковываете. Чтобы скачать, вам придется заплатить всего 100 рублей. Такова оплата за удобство. Ну и, собственно говоря, это взнос на развитие канала. Ну, так как у меня уже скачано, я покажу, что предстоит проделать. Для начала давайте закроем наш Adobe Premiere, он нам пока не нужен, ничего не будем сохранять, закроем. Когда вы распакуете архив, тут будет такой вот набор файликов, обращаю внимание, что это языковые пакеты для Adobe Premiere 2023. Запускаем AutoPlay, нажимаем кнопочку «Установить». Здесь мы выбираем необходимые нам языки. Я, наверное, лишнее сниму, языки, которые мне в принципе не нужны особо. Эти китайские, португальские меня сильно это не интересует. Оставлю русский язык и, наверное, поставлю английский язык. Так, на всякий случай, чтобы было. А здесь мы ничего не меняем. Нажимаем кнопочку продолжить. Ну, происходит установка. Установка завершена. Закрыть. Вновь запускаем наш Adobe Premiere. Кстати, обратите внимание, после того, как мы установили языковые пакеты, так как вот я забыл там изменить русский язык на английский, у нас интерфейс Adobe Premiere тоже автоматически изменился на русский язык. Ну ладно, пока на это не будем обращать никакого внимания. Создаем новый проект, импортируем наше видео, перетаскиваем его на таймлайн и нажимаем транскрипцию эпизода. Как видите, сейчас уже английский язык у нас отмечен как установленный. И русский язык тоже отмечен как установленный. Остальные также нужно скачивать. Если бы мы выбрали все языки, то они все бы стали нам доступные. Выбираем русский язык, аудио 1, аудио. Вот смешать микс это, если бы у нас несколько дорожек было различных аудиодорожек, и нужно было субтитры делать для всех, для них. Здесь мы выбираем одну единственную доступную нам. Дорожку. Нажимаем кнопку транскрибировать. Ну и продолжается тот самый э, наш процесс рендеринг аудиоданных, вот. создание идет автоматической транскрипции. Но ну, а сейчас я вангую, что все пройдет у нас замечательно и без всяких осложнений. Программа ничего не будет скачивать, потому что языковые пакеты у нас уже установлены. Не прошло и года, как у нас весь текст наш распознан. Для того, чтобы создать вот именно подписи, вот нажимаем на кнопочку «Создание подписей», создать на основе расшифровки эпизода, то есть вот нас интересует верхнее значение, шаблон подписи, субтитры по умолчанию, вот это вот все то, что было, я в предыдущем показывал, для пустой дорожки, здесь так, также вот можно выбрать субтитры по, по умолчанию, нас интересует, значит, стиль никакой не интересует, так. Линии двойные. Обычно идет субтитры именно в два ряда, они а в одинарной. Поэтому оставляем двойное и нажимаем «Создать». Вот идет «Создание». Здесь показывает, что у нас недоступна проверка орфографии. С этим мы в дальнейшем разберемся, что и почему. Обязательно будет отдельный видеоурок. Так, ну вот смотрите, здесь у нас все разбилось с тайм-кодами, как надо. Все доступно для редактирования, или вот в новом интерфейсе редактора, или можно будет отдельно в виде текста вынести и редактировать в виде текста. Так, вот мы видим наши субтитры, пожалуйста, дны здесь. Мы можем все это дело увеличить, посмотреть, вот они все. Здесь видны у нас на дорожке, да, их много. Мы можем все их выделить, вот они здесь выделяются. Ну, по сути, нам здесь ничего не нужно э, оформлять, потому что мы это все будем оформлять в самом YouTube, а YouTube сам и подложку делает и все как надо э, подгоняет. Единственное, что мы сейчас э, сделаем с вами, это сохраним вот этот вот наши субтитры для дальнейшего редактирования. Нажимаем вот на эту кнопочку. Здесь, смотрите, здесь мы можем экспортировать именно в формат субтитров, в srt-файл. То есть, если вы довольны тем качеством, как у вас э, распознался текст, то, пожалуйста, можете сразу закидывать на YouTube. Можно экспортировать в текстовый файл. Давайте это все сделаем в текстовый файл, на рабочий стол закинем. Так, значит, у нас э, тайм-коды здесь, сам текст. То есть, мы можем спокойно все это редактировать, править. Не изменяя, не затрагивая тайм-коды. Ну что ж, допустим, вот мы отредактировали наши субтитры, проверили все, все как надо. Кстати, я обратил внимание, когда редактировал, что знаки препинания такие, более-менее проставлены адекватно. То есть где я делал паузы, там появились запятые, и ну, в общем не так уж много и править приходится. Достаточно адекватно все распознается.